Сегодня 30 лет со дня смерти Александра Башлачева, одного из лучших русских рок-поэтов, человека, который изменил русскую музыку, а может быть, и изменил то, как мы думаем о России и о себе. В этот день такие дела Яндекс Музыка решили поговорить с Леонидом Парфеновым, журналистом, человеком, который Башлачева хорошо знал, одним из первых слушал его песни и лучше других может о нем рассказать. У вас с Александром Башлачевым очень похожи, ну так сказать, первые абзацы в биографии в Википедии. Родители работают на одном и том же металлургическом комбинате, вы родились в один год. Мама преподавателей. Даже наши бабушки были подружками. Как так? Так. Это была фраза моей бабушки, что самая красивая сирень, наверное, не красивая, говорила, самая лучшая. Сирень в Коротова. Это самый большой поселок вот этой местности, который называется Улома. Откуда, собственно, образы песен. Это у Липочки Колгановой. Олимпиада полна. Колганова – это мама Сашиной мамы. Это Они фашины. жили в, одной, э, в одном поселке, в одной деревне, как это? Да, угу. моя мама оттуда же, ну, угу. то есть корни моих угу. предков по матери – это тоже улома, И у него... Отец у него, по-моему, из Архангельской области, так что туда он, по-моему, не ездил. — А как-то вы познакомились? — Мы знакомились несколько раз. Мы знакомы были во времена а, дошкольные даже, когда мы, собственно, брали черенки у Липочки Колгановой, но у нас эта сирень как-то не цвела все никак. Вот. Но это так, как-то не очень смутно было. Потом. Хотя мы жили недалеко, но это были разные школы. И Шапочная, и через кого-то, встречаясь в компаниях, с старшеклассниками мы тоже были знакомы. Потом мы вместе поступали на журфак питерский. Но Саша почему-то психанул после творческого конкурса, на котором всех стращали. Вот. И до экзаменов уехал. Но поскольку он был майский, а я январский, то его призыв весенний, первомайский, он его не касался. А у меня был один шанс поступать. а Он мог поступать на следующий год, что и сделал, поступив в Свердловск, тогдашний. Потом, в 83-м, я договорился с руководителем ансамбля «Рок Сентябрь», который выиграл вот здесь, поскольку мы на «Правде 24», в редакции газеты «Комсомольская правда» конкурс «Золотой камертон», по-моему, что-то такое страшное было название. Что-то всплыло в голове, Слава. имя Юрий Филин. Юрий Филин да, это проводил, да, и периодически там mm -hmm. опечатался также человек с подписью А. Троицкий, но mm -hmm. мы не знали имени mm -hmm. Андрей Александр, Антон, кто он там есть. Вот. И Слава Кобрин, так звали, царство ему тоже, руководитель рок-сентября, лауреата, значит, всесоюзного mm -hmm. конкурса. Назначил мне время, я уже работал в газете. Вологодский комсомолец назначил мне время в Городском доме культуры, где его отец был директором, по-моему. Вот, <coughs> я туда пришел, там я встретил Саша, потому что оказывается Кобрин боялся давать интервью, а Саша был текстовиком группы Рок Сентябрь». Но я не знал об этом обстоятельстве, что это вот. То есть вы не ожидали его там увидеть? Нет не знал, что это тексты, ну откуда знать, самодеятельный коллектив. Вот. Вот тогда мы познакомились уже окончательно, и вот там, в 1983 84 -м году мы, я думаю, виделись каждый день, а то и по два раза в день. Уже в Череповце? Да, конечно, в Череповце. Да, он вернулся, соответственно, закончив на год позже меня. — Он работал в газете, вы работали в газете? — Я работал э, в областной газете, а он работал в городской. Газеты были одна, другой э, хлеще. Значит, я работал в «Волговском комсомольце», бывшая сталинская смена. А он работал в газете «Коммунист». Ныне газета это называется «Речь». То есть, аккурат, как в кадетская до революции. Вот что такое было работать в городской газете молодежной? Или это не молодежная газета Нет, какая молодежная. В газете Нет, городской в 83-84 году. Это партийная газета и отдел партийной жизни. Там значит был зав. отделом, который курировал партию, про парт работу писал. Зам. зав. отделом, она писала про профсоюзы. И вот он единственный корреспондентом был, который... Это вот тебе надо писать такие тексты, как из, как из романов Соро, как ну, из рассказов можно, Сорокина. Нет, можно было <кх> нет, про, про, про Ну, удови. Мы хитрили мы как-то это самое. Нет, конечно, это была мутатень, все страшное mm -hmm. вообще. Вот, но мы хитрили и находили способ. И Саша мог придумать какую-нибудь рубрику под названием ⁇ Семь нот в блокнот ⁇ Это цитата. Mm -hmm. И там писать пророк. В Образите, в Череповецкой городскую газете. Ну и я там черт, все время. У нас страничка про пророк музыку называлась Гамма. Но она мне так досталась. Я пришел в Вологоскую амсаулицу, там есть страничка газеты про современную музыку. про Пророк нельзя было писать. Надо было писать. Я отказывался писать пока инструментальный ансамбли, но группы тоже было нельзя. Я аккуратно писал ансамбль. Это не так все-таки, ну, все-таки ансамблем он является, не оркестром. Же. Вот. Поэтому нет, как-то мы выкручивались из этого положения, Но глобально, конечно, это была абсолютная тоска, и мы хорошо помню, как провели день, когда после Андропова пришел Черненко. У меня каких-то лишних 5 рублей было, и на обеденный перерыв... Особенность была в том, что телефон там был один в отделе партийной жизни, поэтому зав. отделом партийной жизни снимал трубку, и нужно было, значит, звать Башлачева. И, в общем, это как-то деликатно, нельзя было слишком часто. А у меня телефон прямо стоял на столе. Я был редактором тогда еще и молодежных программ областного телевидения. Оно находится в Череповце. Ну, завод просто построил в маленький город. Вот. И, значит, мы пошли в ресторан гостиницы «Ленинград», это на полпути. Так мы обычно встречаемся. Мы оттуда по бульвару доменщиков идти, а мне по улице Менделеева. Вот. И там мы чего-то там выпили, закусили, наимевшуюся у меня пятеру. И пошли каким-то кружным путем. Он меня как бы заводил на студию, провожал, а потом, чтобы идти... И тут коллега со студии сообщили, что вместо значит, Андропова Черненко. Мы решили, что в связи с этим незачем работать. Тем более, Надо в еще что да. Нет, уже на этом мы не тянули, уже что-то было прикуплено просто так и пешедральчиком. Вот тоже был такой вот разъезжающийся неубранный снег. Мы потопали на улицу Энгельса, где жил Саня. Купили на площади Металлургов что-то, вот как сейчас помню, гастроном, который справа, а слева там тоже гастроном. Я думаю, что это было по 2.30 болгарской механжийской. Вот, а, да, и сидели мы обычно у него, потому что он курил. Mm -hmm. Его отец курил, и у них было принято курить дома, а у меня отец не курил, и я не курил всю жизнь, и, в общем, у нас не, не это… Вот. Ну да, и он ему все время то, то на балкон у нас выскакивать, то на лестницу, mm -hmm. На лестнице тоже как-то не очень. В общем, в общем с этим было у нас э, затруднительно. Я вдруг как-то вспомнил, как же мы тогда сидели столько времени с приехавшим Троицким, и Саша перепел тогда ему все песни, штук 25, и уж три-то бутылки сухага убрали, и как он же за все это время ни, ни разу не выскочил курить. Ну так, видимо, было важно, чтобы… Чтобы Артемий это слушал все нон-стопом. А что такое было общение за пределами этой тоски? Вот, вы ну, мы... выпивали, вы раз... да, обсуждали конечно. книжки, не знаю. Нет, мы ну, про все мы обсуждали и книжки, и политику. И Саша пел. Я, я uh -huh. был там одним из первых слушателей, а в каких-то случаях и первым слушателем тех песен, которые писались тогда со страшной скоростью, uh -huh. просто там, не знаю, там, две в неделю. Вот, какая-то такая. Потому что к, к началу лета, когда приехал Троицкий, вот такой блок был где-то 25, mm -hmm. где было уже все. Ну, вот. То есть, все до времени колокольчиков. Вот утра ну, время Колокольчиков уже цифру. было, когда приехал mm -hmm. Троицкий. Вы были удивлены, когда он начал писать? Вот в нем было что-то до этого, ну, как говорят, вот была mm -hmm. в нем какая-то mm -hmm. какая mm -hmm. особенная стать с детства искорка mm -hmm. в глазах. Mm -hmm. нет, нет, нет, нет, мы были очень похожими, mm -hmm. вот в этом смысле. Mm -hmm. Такие. Вот обувь журфак, mm -hmm. все, мама преподаватель, старшие дети, у меня младший брат, у него э, сестра Лена, вот, ну, в общем, все прям совсем. Значит, и когда он это запел, заголосил, это Пугачева так говорила про его пение, вот. Это было неожиданно, и это было очень острое чувство у меня было тогда, и с ним я живу все эти годы, стало ближе уже 35 лет, что это он за меня. И за меня тоже. То есть за себя, конечно, но то, что я сам, вот я, как это, корчится улица без языка, и нечем говорить и разговаривать. Вот я не мог, я не могу, у меня, я не умею играть, я не могу рифмовать даже просто, не только что, таким образом себя выражать. Но вот это общее чувство, которое было связано и с вот этими уломскими корнями с одной стороны, а с другой стороны безысходкой, типа вот mm -hmm. «Умер Андропов, пришел Черненко, найдите не менее девяти отличий». И мысль, конечно, что они весь наш век так заедят, что мы так и помрем при них, так это будет длиться без конца. И это тоже, конечно, все обсуждалось, и, и книжки, и у нас различались вкусы сильно, Саша очень любил тему самоубийства и много про это говорил, мне это всегда так не нравилось, я вот как-то, ну вот, ну все, мне прям, вот. а у него были любовно переплетены, так-то готически, как бы сейчас сказали, оформлены. «Игра в бисер», «Степной волк», вот, вот все переплетены в... из, из, из Из иностранной литературы переплетены, обложка сделана самопальная, и потом в ламинат какой-то, ну тогда это не ламинат, какой-то был, он был гнущийся такой, переплет получался. Вот это вот все у него было. И еще мы обожали изгаляться над советской властью, ну хотя бы так, читая куски из пьесы Баня. Изобразите, что вы были не кем, а стали всем. Пританцовываете налево с видом второго интернационала, труд и капитал э кого-то актеров напитал. Потому что вокруг свела вот пышным светом эта халтура. И вот этот ужас еще от того, что ведь тебя заставят, ты будешь писать, как они. И они будут тебе говорить, когда ты более-менее попадаешь в струю, как-то, что-то такое с говняком. они говорят, вот-вот-вот получается. Вот. И ты же видишь, вот, вот они тут все монстры такие за пятьдесят с лишним лет, но они все, они на этом квартиры заработали, дачи построили, жгули, у них и все, все Это же такая же была мерзость, что и вот на этой улице, правда? Ну там только районного разлива, что еще мерзотнее. Вот, конечно, это все нас занимало, это была наша жизнь и она у нас тогда вот была ноздря в ноздрю, за исключением гигантским выраставшим неделя к неделе и дорожшим вот когда там Тёма приехал типа в июне там что ли? 85-го, 84-го. 84-го, Это зима с 83 на 84. Mm. Это было самое такая э -э горе-горькое, самое тухлое. Да-да. Не все устраивает нас в таком виде искусства, как эстрадные как у Черненко. Это было постановление, об улучшении идеологической работы. Uh. Я не знаю, как вы это воспринимали, но вот со стороны кажется, что действительно песни были написаны очень быстро. И, и он очень быстро вырос. Вот есть там… Мне не кажется, что там внутри есть какой-то рост. Нет, ну есть, есть там песня след э э слет э э симпозиум или там ясный свет наших глаз, ну, нет, понятно, что это это всегда, из это нет, могло это всегда. Нет. вот это все и след симпозиум. А дальше Ванюша и некому разломать не Он там не был, он не был, кстати, в Тимонихе. Это <соценно> чесалось у это, конечно, имеется в виду родина Василия Белова Тимониха, <соценно> потому <соценно> что это тоже была еще отдельная тема. Мы, конечно, в этом смысле были западниками с этой рок музыкой, а Белов в связи с тем, что я показал в эфире вологодского областного телевидения группу Magnetic Band написал статью «В правде полоса препятствий для доярки». И тут я уже думал, что мне совсем кран уже я больше нигде работать не смогу. Так что вот эта Тимониха, она у нас еще по этому жила. Ну что вот показывают рок-музыку, а в результате э, старшеклассницы не идут потом на ферму да, да, да. Еще было какое-то письмо трех писателей «Зловещие», про которое Борзыкин писал песню «Три-четыре года". А, нет, я не помню. Нет, было большее число писателей, это когда Виктор Астафьев, Роман Солнцев и другие деятели сибирской культуры написали статью «Рагу Синептицы птицы» по поводу гастролей «Машины времени» в Красноярске. Ну вот, ну там хватало, слушайте, там каждый со своим ведром, помоев бежал. Вот. Мне... Да, поэтому вот эта вся всякая сатира «Решил портком единогладца воспламениться и гореть». А, а, сейчас. «Когда закружит мои мысли хмель, и день победы я не доиграю». Это было всегда. Mm -hmm. а, вот, Оно там всем проскальзывало. Это вообще это могло быть и второй песни, и 66-й. Это, это, это, это, это, это в нем жило всегда. И вот в частности вот это... То, как это в проброс «День Победы» я не доиграю, я считаю, что это очень хорошо. При всей сатиричности, при том, что, конечно, это «Сегодня ночью Дьявольский мороз» не является таким программным <связываем> произведением, как «Уберите медные трубы» вот, или там, не знаю, пасашок. Вот. Э -э -э, но нет, это, мне, это всегда просверкивало. Вот какая-то такая... То с... есть все случилось сразу и мгновенно? Никакой да? эволюции там внутри? Ну, не, не мне м... так нет. Да. Я да. это uh -huh. все воспринимаю как цельный, uh -huh. неразъединимый кусок. Uh -huh. Нет, конечно, песни, э, тексты для «Сентября» — это отдельная история. Uh -huh. Ну, понятно, они хотели сертифицироваться, выступать uh -huh. в филармонии. Ну, и для него это было как... Ну, ну просто ребятам, друзьям помочь. Uh -huh. Вот, «Настройте ваши фендера», называлось это... Жанр такой. Это тоже его строчка. А, ну, ну, вот так. Потом был приезд Троицкого, который сыграл какую-то судьбоносную роль. Если бы не этот концерт у вас на квартире, он бы все равно стал известен? Конечно, да? конечно. Нет, просто, угу. ну, так ли, сяк ли. Угу. Вот. Угу. Но Артемий тогда был гуру, и он. Он все время mm -hmm. следил за поляной, а mm -hmm. вдруг где чего произошло, mm -hmm. а где там что-то, а тут, не знаю, там Ариэль на советско-американской молодежной встрече в Иркутске что-то Не знаю, все находил mm -hmm. всего поле зрения. Там. Ива Линна приехал в доме архитектора, неплохо выступил, он все mm -hmm. отслеживал mm -hmm. абсолютно. Вот, и... Это было… Я познакомился с Артемием э, на втором фестивале Ленинградского рок-клуба, uh -huh. и мы позвали… Э, пригласил его приехать в Череповец. Ему в Череповец совершенно не хотелось, он поставил это условием, что я его свожу в Кирилло-Белозерский uh -huh. монастырь, Ферапонтово и в Вологду. И вот я с ним еще, значит, крутился, как-то я там… УАЗик областного телевидения за за зафрахтовал. И ему наш это... редакционный УАЗик трясся да, укабах, да. И да. я ему эту программу mm -hmm. устроил, которая, mm -hmm. собственно, и была для него целью приезда. Mm -hmm. Вот. Ну, записали мы разговор, что без, без монтажа списалось. Это не mm -hmm. так, как сейчас мы трендим сколько угодно. А тогда надо в полчаса было писать. Получасовой разговор. что там... Чем там говорить-то? Вот. И пошли мы домой ко мне. Выпивать закусывать. С, конечно, с целью, чтобы он послушал Сашу. Так бы мы бы в тот же ресторан гостиницы Ленинград бы и пошли. Где он, собственно, и поселился? Артемий. Что там, там все же? Вот. Пять улиц. Вот. И это квартира моих родителей была. Гдеровский такой э, кресло, кровать тоже называется. Вот. В сидел Артем. Нет. Извиняюсь, нет. Саня всегда сидел здесь и на ней. Играл. Вот. А Артем сидел на... В диване из третьей или четвертой песни он завалился совершенно на диван, вообще просто улегся и все время похохатывал. Мне это казалось совершенно неадекватной реакцией. Я настороженно как-то смотрел. Вот. Ну а потом Артем, значит, выпрямился, это много раз рассказывал. Он тогда сильно заикался. А, да, это так, ребят, значит, на, эти выходные, не, не, не, не, нет, нет, а, да, да, давайте так, в следующие выходные приезжать в Москву». Почему-то это приглашение распространилось на меня mm -hmm. тоже, ну, как-то. Как, как вот. импрессарио, да. Ну, mm -hmm. да, вот я таким mm -hmm. вот импрессарио и выехал. Да, это был Уруженко Рыженко концерт один, другой у Лепницкого. И из концерта у Лепницкого и Саша там остался, а я... А пошел из каретного ряда на метро Новослободской, чтобы на 2247 или что-то такое Череповецкий поезд был. Поэтому я даже не дослушав концерта, конечно, там это все, это детское было время для квартирников. <как> Потому что мне это надо было на работу. Я-то так и остался буржуазным журналистом. А — Вы следили потом, что с ним в Москве происходит? — Ну, в Москве и, виделись... отчасти, в Питере. Ну, Мы да. виделись много раз. И в Питере, и в Москве. Uh -huh. И он в Череповец приезжал часто. Uh -huh. Я помню, с ним, с Женей Каменецкой мы ходили пересматривать фильм «Чучело». Uh -huh. Смелый, появившийся. В Череповце причем. Он в Питере типа прошел, и они хотели посмотреть еще раз. И я тоже видел. Мы пошли. Кинотеатр «Горн». Вот. И в Череповце пересматривали, так что нет. Uh -huh. Ну, конечно... Продолжали, ну очень дискретно, конечно, и он как-то удалялся, он уже не очень искал ни с кем а, общение, особенно последние года полтора. Вот, я даже не соображу, когда мы последний раз виделись. Ну, наверное, в 87-м виделись, но ну, при каких обстоятельствах, даже уже не вспомню, это как-то мешается. Но это каждый раз было уже, то вот 30 лет Артему, mm -hmm. у него на квартире концерт, то там где-то... Я приезжал специально в Москву, когда был его концерт в литературной газете. Как, а вот как вот эти все вещи идти. происходили: литературная газета, Таганка. Это, это Артем. Это Артем в основном. Артем в результате Пугачева знакомил ты. с кем-то. Пугачевый угу. водил бы Артем. Артем знакомил с кем-то, кто-то говорил. Анатолий Васильев, который ставил в это время на Таганке, ему понравилось, он решил это Таганков mm -hmm. показать. Там кто-то, там Юхананов, куда-то еще повел. Вот это все. Но как бы корнем, mm -hmm. который, из которого это все росло, конечно, был Артем. В этом смысле он ввел вот в эту тусу такую полу... Ну, Москва, в отличие от Питера, уж тем более в отличие от Череповца, она была такой многослойной гребницей. И здесь... Границы между дозволено, недозволено, они все время плыли. И, скажем, не знаю, там ЦК ВЛКСМ вот эту музыку гнобит, а филармонии, которые к минкульту относятся, mm -hmm. они на этой музыке чего-то зарабатывают. При этом филармонии могут закрыть. Но тогда есть госкино, как это случилось тогда с машиной времени, mm -hmm. которая была запрещена к гастролям, но при этом спокойно снялась в фильме "Душа". Mm -hmm. Ну, то есть, наверное, это не не, не лучший был способ обретения популярности, но все-таки пусть и с Ротару, с боярским, который, пусть, который, Ротару да, там Ротару, они пели. Все да. отболит и, и и мудро говорит, да, каждый костер когда-то горит. Так что вот это все было, и Артем тоже, с одной стороны, как-то его там прессовали, и несколько раз я был свидетелем просто каких-то скандалов, когда ему напоминали, что ему там что-то запрещено. Mm -hmm. С другой стороны, хорошо помню, как я его оформлял, его приезд, ну, чтобы купить билеты за счет mm -hmm. областного телевидения. А, он был на каком-то договоре в журнале «Юность». И поскольку это молодежная редакция, mm -hmm. в которой я работал, то вот такими буквами написав там что-то обозреватель журнала ЦК ВЛКСМ mm -hmm. Mm -hmm. Троицкий Артемий Кирович, Ну вот где ЦК ВЛКСМ, кто-то будет дальше разбирать, что там, чего. ЦК ВЛКСМ. Ну, как бы это же ну, атрибутировано, mm -hmm. да? Тут вот индульгенция есть. Вот так. Это. И в Минкульте «Гостелерадио» там это, скажем, одно, но mm -hmm. в «Минкульте» мелодия. В эфир не пускают, но пластинка выходить может. Это ну, куча... И вот в этих вот слоях ну, сейчас не ненамного... Сейчас ну, не, не очень похоже, да, да, все да, пришло да, к... к... Ну, так мы живем mm -hmm. в эпоху Ренессанса, советской античности. Первый том на Медне, строчка первая. Он успел почувствовать признание? Вот... Э -э то, что его оценили, то, что его заметили, то, что какие-то важные для него люди говорят ему важные не, для него вещи. Не уверен. не уверен, что это было нужно. <как> он бы так и так бы это все написал. Не, не думаю, что это была форма признания, потому что тогда никакой иерархии Шевчук, э, с которым он был знаком даже раньше. Потому что он тоже выиграл этот золотой камертон. Они приехали, они пытались же писаться вместе с Рокселем. Да, меня Саша с ним и познакомил, собственно, тогда. Сразу после этого. Даже Россия. был альбом же какой-то с песней Башкирский мед. — Они что-то успели вместе записать? — Ну да, да ну uh -huh. это как бы не стало явлением, uh -huh. никого не перевернуло. Uh -huh. Вот, или там Гребенщиков, все. С Цоем они вместе работали кинчивым uh -huh. в одной этой кочегарке, Зверинцевская улица, прости господи. У меня есть старая записанная книжка, я не, не выбрасываю из-за этого, собственно. Там все написано, как подробно проходить, как заборчик с сеточкой, uh -huh. как под сеточку, там все, потому что так это найти нельзя. Ну, какое-то что-то, mm -hmm. Зверинцевская улица, 16, корпус 2, строение 4. Пойди найди это в Питерских двориках. Да, но все это, наверное, не были да. легенды русского. Да, Во-первых, а это самое. Просто... Во-вторых, конечно, никаких шансов не парни. было, никаких ни mm -hmm. деньги, шансов ни, ни, никак-то ничего не сказалось. Из этого сделать ансамбль это mm -hmm. записаться электричеством. Выступление на фестивалях Рок-клуба. Он там был слишком неформатен, и вот между там, не знаю, кино <свят> и Алисой при всех наилучших взаимоотношениях, там и там, и признанием, <свят> с той и с другой стороны, он для публики смотрелся, ну что это такое, выжил, орёт, одна гитара, ту слыхать плохо, там вечно было, ну понятно, какое там было оборудование, вот. когда там все гремит, так оно еще <свят> что-то доносит. А так это не доносилось, и получалось, что квартирник на 25 человек — это и есть его оптимальная площадка. Поэтому вот с признанием даже вот с таким… Как не знаю, как в фильме Динара Асанова «Мир и Дорогой любимый. <связычный> Единственный», когда хотя бы 400, там 500 человек, сколько ли в этот э, рубинштейна 13, я не помню, да. Но вот когда они все, <связычный> вот, вот, вот, вот, и когда они все подпевают, э, там, не знаю, а я еще нет". Вот этого, конечно, у Саши <связычный> не было. Вот этого планктона, который держит и ты вот эти среди этих 400. Ну все равно ты же больше людей не знаешь. Но если 400 вокруг тебя тобой восхищается, так все тобой восхищаются. Где-то 401-го узнаешь, ты в жизни не знаешь. Откройте свою эту телефонную mm -hmm. книжку. После 400 фамилии вы будете не понимать, кто это там Тут Александр телевизионные... Монтаж. Mm -hmm. Да, когда-то там вбитый по поводу чего-то. Вот тот кризис, про который все вспоминают, когда перестали писаться песни, когда он какой-то был тоске и непонимание, что делать. Вы как-то успели его поймать в этом состоянии, понять, что с ним происходит? Ну, понять это было трудно, потому что, ну, как вот будешь про это спрашивать, что не пишется? Ну, нет, я ни разу такого вопроса не задал. Да, вообще вряд, вряд ли он сам про это рассказывал, да? Знаешь, старик что-то вот... <связывается> <связывается> <связывается> нет, ты пишет. Нет, вообще никогда не звонил. <связывается> <связывается> нет, <связывается> нет <связывается> понятно, что было хреновое <связывается> настроение <связывается> у него. А поскольку до этого был какой-то период, когда он почти не разговаривал с тобой, а просто начинал <связывается> петь. <связывается> и это их было формой общения. То а старые не хотелось петь тоже. Да и потом слышано оно все по, -по, -по, -по, -по дистрибьютеру то вот получалось, что как бы ей трудно общаться. Mm -hmm. Кстати сказать, э, к вот одному из первых ваших вопросов, поэтому я в том числе и, и тут я не вижу развития, да, потому что они все выпились, выпились одним куском, вот этот корпус песен, назовем это так, да, и все, а следующего корпуса песен не было, вот он выплеснул то, что было, и за этим не последовало следующего этапа. Он прекратил это сам. Может быть через год, бы через два бы это что-то бы поменялось в жизни, и но это непредсказуемо. Мне кажется, что он выпил себя вот этого 1984 -го года, и это выпивание продолжалось в 1984, 1985, 1986. Вот мое ощущение, ну теперь, конечно, задним числом, ну в общем и тогда тоже, наверное, было таким. Вы, э, как бы это сказать, ну вот оставив в стране всю личную историю, если его можно оставить в стране, как вы смотрите на него сейчас, как на поэта? Существуют ли для вас его тексты в отрыве от музыки? Помните ли вы какие-то его тексты? Я помню что очень это. много текстов. Я помню, uh -huh. я думаю, что я все ключевые песни помню. А я их не перечитываю. Uh -huh. Они у меня так звучат. Вот и День Победы я не доиграю. Я же не, не, не собирался честно, uh -huh. ничего. Это просто мне... Но я это слышу uh -huh. так. Вот. Сегодня ночью дьявольский мороз. Вот я этот самый, я не С могу. Голосом. Да, я не могу спутать темп, mm -hmm. потому что я никак по другому это не слышу. Вот. Ну что ты смелей. Mm -hmm. Нам нужно лететь. О, он еще. Вот такая была. Там же потом жестко, а поначалу я хорошо помню вот этот. Вот. Причем иногда бывал совершенно очаровательно. У него такое херувимское прямо становилось лицо. И он такой: "Ну что ты, смелей. Нам нужно лететь?". Такие полуобороты. Нам нужно лететь? Ли... А нот ну, все винито. Да. Вот это в казарме проблем, банный день, промокла тетрадь. Я, я это помню. Там, мне не нужно это не перечитывать, не переслушивать. Это вам не звенит. Именно в этом темпе именно с этими интонациями, с выражением. И какие-то вещи я знаю в редакциях, которые считаются неканоническими. Например, для меня «Уберите медные трубы», «Вот тебе, приятель Прага», «Вот тебе, дружок и Варшава», а, а в книжках везде напечатано «хочется качайся налево, хочется качайся направо». Это было из цензурных просто соображений. А вот там есть в сносках, что есть вот вариант. Uh -huh. и я там несколько раз это рассказывал про этот вариант, потому что он от меня шел. Это я был по Восточной uh -huh. Европе. Он так и остался невыездным. Мы хотели вместе поехать, кстати, в ФРГ. И, и были там турпутевки. И, в общем, мы не, не смогли пробить свои кандидатуры. За деньги даже не, не, не, не получалось. А потом читали, собственно, в газете Коммунист про то, как э, поехавшие череповчане они, конечно, Запробил, увидели, да. да, ну, за, за сверкающими ветвилинами mm -hmm. они разглядели изнанку. глубокий да, да, изнанку, да, глубокий кризис, породивший западногерманское общество. Вот. У нас был, да, вот то есть, тоже общее. У нас был немецкий. Mm -hmm. Что было не принято, да, все были с английским. Мама, мы были Первый с Первый немецкий в школе. Да, да. и потом mm -hmm. в универе, все. Mm -hmm. а mm -hmm. Ну, английский только чего-то такое. Ты бы на, на, нахватался, mm -hmm. а так, конечно. Всякие эльфы и цвельфы mm -hmm. как, вот у этого самого, у Маяковского, да, мы-то ржали от этого, а. а ну, а те, кто с английским... Никогда же никто не приходит, немецкий тогда уже был совершенно mm -hmm. непрестижным. И знать, что 12 по-невельски – вот, а одиннадцать – это эльф. И эльф, и цвольф – это такой вот колобур. Вы читали какие-то книжки воспоминаний или книгу Льва Наумова недавно? Да, да, да, я же там есть. Ага. Я, я отчасти да, ее да, да, писал, что, да. что называется. Ну, в смысле, я давал интервью. Меня нет, по-моему, в первом издании, по-моему, ко второму изданию он поговорил со мной. Там как-то так складывалось, потому что там он перечисляет всех в какое-то последовательности, и передо мной Троицкий, то есть, видимо, я в первое издание не попал, хотя это ключевая фигура для совершенно судьбы в Роке. Да, читал. Очень деликатно сделано, по-моему, и очень аккуратно собрано, и mm -hmm. все, вот это есть у меня. Все три издания. Mm -hmm. А, а в музее в Череповце были? Да. да. Ходил, кстати, с, с Нелли Николаевной, с мамой и с Леной, с сестрой. И там, и там стоит, вот, и там собрание сочинения Маяковского в приложении «Каганьку» красное, с которого мы, собственно, и читали все эти фразы. Труд и капитал, mm -hmm. актеров напитал. Mm -hmm. Так, вы будете свободы, вы будете равенства, братства, поскольку других чувств вы не называете. Работники всемирной великой армии труда, увивайте победивший пролетариат невидимыми цветами и видимого счастья. Ну, в общем, все это... М -м -м. «Да вы такой великий человек, каторга и ссылка по вам плачет», Я имею М -м. в виду журнал. Вот в воспоминаниях не у Наумова, а в каких-то сборниках, которые, в сборнике, который был издан, там почему-то уже сложился какой-то канон, какой-то вот Рассказы о Башлачеве через какие-то странные совпадения мистические, там сны, видения, вот что-то такое. Это все не люблю. А. Я это все не люблю, вообще не люблю баш баш Башлачево-веденье, не могу произнести… Да, в вашем рассказе баш, например. например, вот веселый такой… Можно... Ну, я, таким, я с таким общался, был. тогда с ним не общались еще башлачево да. Да, да. Вот я был первым Башлачевым ведомством, с позволения сказать основатель Пошлачева, основоположник Пошлачева? Нет, ну я другая школа, mm -hmm. которая быстро… Mm -hmm. самый, да, я, собственно, написал только вот в «Намедни» в восемьдесят восьмом году, по поводу 30-летия чего мы встретились. Вот, поэтому… Нет, я, я вот из этого… И потом я повез с Артема уже, когда снимали этот фильм в четвертом что-ли году. На России, да. Лептизкий снимал, да? Да, да. Но я, Сашу, я Сашу не видел, я Сашу не видел. Ой, я, я, ну, с, на, на, в связи mm -hmm. с этим фильмом я Артема повез туда в, mm -hmm. в Кортово. Mm -hmm. Я не знал, я знал, что Олимпиада Павловна, э, давно продала этот дом, но я не знал, что он потом сгорел. Mm -hmm. Там была соседка напротив, которая, значит, объяснила, я вижу, что место то, но я вижу, что дом-то совсем другой. Вообще он mm -hmm. какое-то новье чуть снесли, что ли ничего. Оказывается, он сгорел. Но уже тогда, когда он не Башлачевским был, ну, в смысле, не Колгановским. А место, которое Башлачев сейчас занимает в сознании людей или на какой-то условной книжной полке в культурной иерархии. Оно справедливое? Можно ли себе представить я ведь не знаю Россию, в которой ну вот, в каноне он занимает какую-то другую позицию? Ну, я не Нет. знаю этого. Я не знаю какое-то место. Вы не Знаете? чувствуете это? Я, да, я... Ну, понимаете, для меня это вот от того, что если бы mm -hmm. никто кроме меня бы это не, не читал и, и не любил, это для меня бы все равно так mm -hmm. и осталось. То есть я не читаю, я это просто mm -hmm. слышу с 1984 -го года а в себе. И я тогда очень корил себя внутреннее. Ничего Саша не сказал. Но когда Артем говорил какие-то точные слова, я бы еще даже какие-то к ним прибавил, mm -hmm. вот тогда после первого итога, про то, как это, как это соединяет и какую-то, казалось бы, национальную архаику, и, и, и, и драйв, и ритм, и Высоцкого, и рок, и вот, какого-то Ивана Африканыча из «Привычного mm -hmm. дела». Хоть Беловый и категорический рок не нравился. Вот. А, и что это очень свежо, новое, это вообще что-то другое, ничего подобного не было, и никто никогда не слышал. Uh -huh. Я очень жалел, что я так же думал, но это никогда не говорил, ну хотя бы потому, что я не знал контекста. Бог весь, может, там что-нибудь и другое. Uh -huh. Я понятия не имел. Вот группа «Скоморохи», до какой степени скоморошничали, да? Ну вот вообще, вот этот вот uh -huh. фолк-рок, условно говоря, ну какие я варианты слышал? Ну ариэли, песниры, ну они мне были неинтересны совершенно. Вот. И, ну, все. ну уж с того-то времени, когда я себя в это постудил, и уже потом сам спокойно стал mm -hmm. говорить вот все, что угодно еще, даже, может быть, больше, чем тогда Артемий, вот, мне не требуется ничья оценка. Я несколько раз спрашивал Льва Наумова, mm -hmm. который и по возрасту ничего это не застал, ни при прижизненного Башлачева, ни, ни рок-клуба, ни, ни, ни вообще вот этой всей субкультуры, которая как-то вот жила, где-то качалась в районе Сайгона, mm -hmm. вот этого кафешки на углу Невского и чего это, Марата или Владимирской, ну не а, а зачем это нужно, а кто это читает, а почему же третье издание, почему вас туда притянуло, mm -hmm. и то, чего он мне говорил, меня никак не удовлетворило. я ничего не понял из этого, что опять приходят поколения, mm -hmm. которым это надо, а чего в этом надо? А вы как-то формулировали для себя, или замечали ли вы, что бы Шлачев во всем этом русском роке, или в рок-поэзии, или в русской музыке изменил? Что после него, и пошло ли что-то после него по-другому? Ну, вы понимаете, я могу только говорить, когда говорят про Янку, когда говорят про там, Егора Летова, или там... ну, я этого не слышу, я этого не, не, не чувствую. Они для меня другие. А про русский альбом? Гребенщикова. Нет, mm. это все другое. Потом, понимаете, какая штука? Очень трудно. Вот он сам один, один mm. голос и одна его гитара. Как только это начинает звучать ансамблем, mm. это какой-то такой коллективный сценарий, какая-то совсем другая история начинается. Да? Здесь это какое-то очень личное, персональное от, от одного mm. идущее. А там это превращается уже в сцену, в что-то, концерт, концерт, в альбом. И это меня. Я не говорю, что это плохо, это просто другое. И это не позволяет увидеть, а как вот Сашина потом во что-то там это проросло. Там жизнь, а тут произведение. Ну, не знаю, да. Ну вот ведь ищешь же не в том, что Ну-ка где там они слово там, не знаю, сермяжные употребили. Не это же. Ну вот, да, жизнь, да, где кончается искусство, и дышит uh -huh. почва и судьба, да. так вот там, там и не начиналось искусство, там дышала почва и судьба, а ансамбль, для того, чтобы это получилось, альбом и концерт, uh -huh. собран не был. Я не знаю, как бы это было. У Артема была идея, что Пугачева бы пела оно от винта. Не знаю, что бы сделал Саши Юдин, вот руководитель ансамбля uh -huh. «Рецитал». «Ну, что ты смелей, нам нужно лететь». Мне трудно сказать «Топ-5» Башлачева, потому что как-то они для меня неразъемны. Но все-таки, если пытаться, то для меня лично, для меня самая близкая мне родная песня не значит, что это так топовая. Это все-таки некому березу заломать. Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а то сломайте зубы, абсолютно наши смурные. А не «Время колокольчиков», которое обычно такая эмблемная песня и всеми воспринимается как вот такой главный башлачевский манифест. Вот пусть она, скажем, будет второй. Наверное, «Пасашок», «Ванюша» «Кхм». и «Оно от винта все от винта». Не, не знаю, как это официально называется. Вот «В казаме проблем, банный день, промокла тетрадь». Ну, в общем, все от винта, мне кажется, это и так понятно.